здравствуйте здравствуйте уважаемые подписчики а также все новые э, зрители приветствую вас всех у микрофона как всегда вадим карта вы на канале Картавы. вы на пк и сегодня сегодня я решил посмотреть новую игру под названием хера сурва Surva... это игра выживалка, которая Находится на стадии бета-тестирования персонаж, персонаж, собственно говоря, вы, вы видите его на экране Игра полностью на английском языке Единственное, что отличает ее от всех, она бесплатная Итак, нам предлагается выживание в открытом мире среди роботов Опять роботы, опять выживание, да а Вот именно как-то так у нас все происходит И давайте мы будем... Смотреть это сезон пятый уже почему-то, хотя вот вроде бы эм, се сервер. Я не знаю, какой лучший сервер выбрать. Давай какой-нибудь французский выберем. Потому что я уже один раз крашанулся и не хочу еще раз э, этого повторять. Вот, перезаписываю все заново, потому что крашанулся, елки-палки. Что делать? Ставь лайк, если ты крошанулся. Это дружко шоу. Второй выпуск. Продолжаем хайпить. It, flexing, Тем временем мы загружаем свою свой мир, загружаемся в мир и будем погружаться в эту игру. А... Поставь свой лайк. Я же знаю, что ты хочешь поставить лайк Вот так выглядит наш персонаж Он готов ко всему Я нашел ему боди Пока мы тут смотрели что-то что как И что, что здесь нужно делать Я пока еще не знаю Давай добежим до откуда-нибудь А Если что, найдем какое-нибудь оружие И вообще поймем, как играть в эту игру вот. О, мы можем биться вручную, это меня уже, уже радует. Мы можем побить кого-нибудь какого-то робота вручную. Вот. Ну, давай, вот я вижу ближайшее здание, нужно нам посмотреть, осмотреть игру, и пока я бегу, ты можешь поставить. Не, быть царским. А любишь ли ты бег? Если любишь, да, тоже с тебя лайк. Я лично бегал лет 10 там назад, наверное, и то не по утрам. Так, ну смотрим, работает ли это как в Generation Zera, если здесь лут, и что вообще нужно делать здесь? Посмотрим. Так, в машинах ничего нету. Как выживать? Давай посмотрим в здании. Если у нас что-нибудь в здании, мне интересно здесь. Нашел топор и убил пару роботов. Да, это время. Вот. Я не понял, автоматическая хилка идет. Все был я здесь или нет единственное то что мне не нравится это английский язык интерфейс полностью на английском полностью непонятно что говорит а мне минус а персонажа персонажа вы видели как я одел? вот он вот так выглядит мой персонаж <смех> Это просто замечательный персонаж То ли мужик, то ли баба В общем, я следую тенденциям Новой жизни Вот Не так Я не следую Так, спускаюсь Здесь закрыто В общем Сейчас покажу роботов мы встретим их, обязательно нужно показать, потому что все это получилось так, что мне позвонили и я не смог Ой, вроде бы здесь, да. здесь, здесь еще подвальчик есть вот мне позвонили, и я немного отвлекся если честно. Вот Здоровье само по себе растет. Вышивалка-вживалка. Бегаешь, прыгаешь, прыгаешь, умеешь. Да, прыгает он отлично. Вот он, вот такие... Вот такие замесы у нас будут здесь. По мне даже весело. Не ничем не страшные, как по мне. Хойт, называется Хойт. То ли Хуйт, В общем... Физика. По физике скажу, что игра достойна вашего внимания. Роботы по мне слишком по человечески выглядит Имя имя у роботов ходит. Мы можем поесть что-нибудь, да? Что-то что, что в нем есть? А, -а, -а. Да, я нашел, что в нем есть, что это очень даже интересно. Какое-то сообщение нам приходит. Говоришь, чувак? А, вот еще один. Здравствуй. Здравствуй. Ну, давай подеремся. Так, у меня 3% жизни. Находов у меня уже не хватит. Надо хилиться. А я не знаю еще как это делать. И... Вроде бы она автоматически хилка была. Это не точно. Потому что аптечка вроде бы у меня в, в инвентаре есть. Я имею ввиду, на панельке инвентаря есть какое-то оружие, но мы его пока еще не нашли. Эта карта выглядит как-то вот так, Обозначение, где я нахожусь. Вот uh, я вижу русских людей в игре, значит, игра уже как каким-то образом заинтересовала людей, а значит, uh, можно пилить по ней контент, uh, возможно, если мы наберем пару тысяч лайков, хочу, конечно, как всегда десятка лайков с вас uh, для меня это будет очень даже приятно. Так, что что я хотел подхилиться? Меня на и не работает кнопочка инвентаря здесь карта как всегда вот она Подхилится. а все можно как-то еще улучшать непонятно можно можно ли это съесть можно ли это съесть Скорее всего нет я поел Фу, совсем чуть-чуть здоровья надо искать, что поесть, ибо мне разорвут пукан эти роботы. А, вот, здоровье начало само восстанавливаться после того, как я покушал. Как-то так это работает, значит, нам нужно искать ей дом. Мы можем какую-то одежду добывать или что-то? Я вот... В общем, открытый мир а, с вогими роботами. Машины реалистично вы выглядят, но не бе без багов, как видите. Ну, а как ты хотел? Бесплатная игра и... и еще и чтобы прыгал нормально, да? Есть бензин, значит, можно брать транспорт. Я посмотрим. Для чего он тогда... Скажите мне, пожалуйста. Э, господа разработчики, объясните, зачем мне... Я должен подойти, нажать кнопочку и все. Но я здесь ничего не могу использовать. Я нашел еще один топор. Но я не знаю, нужен ли он мне или нет. То, что пожрать надо, это обязательно взять. Потому что пожрать нам пригодится. ничего нету. Давай посмотрим здесь. Здесь и мы что-то нашли. Как работает здесь уровень? Вот. Пошел дождь, сука. А я в боди и мне холодно. Так, здесь мы все посмотрели вроде бы. Так, здесь мы все посмотрели вроде бы. Здесь тоже. В тех домах вроде бы я был... Опа. Я слышу робота. Слушай. Здесь, по-моему, весело. Здесь есть пожрать у него. Всего нашел, что мне нужно. О, автомата, к сожалению, нету. Если ничего не происходит в игре Как-то скудно, три робота Скудненько, скудненько Очень скудно В таком насыщенном мире Должно быть куча всего И роботов дофига И... А. Я пришел сюда за аптечкой, если честно. Мне же надо поправить здоровье после всех моих приключений. Но, к сожалению, этого... я не получается. Пусто. Все кругом пусто. Нет. Худенько, конечно и по луту то что сразу не дает тебе игра говорит ищи есть роботы есть есть очень мало всего это я не знаю ну как то она всего Гуманоид робот меня убил, я в игре я пробыл 30 минут, но ожидаемо, ожидаемо, то что должно было что-то при... произойти, и как бы это произошло, Ну, в действительности у меня было мало жизни, и я не мог ее пополнить, хотя набрал кучу всего. Мы можем вернуться как-то или нет? Да, мы можем вернуться и продолжить игру. Вот в появляемся мы в таком вот euh, месте. Пока давайте посмотрим, что здесь есть у нас, потому что это первое мое воскрешение, так сказать, да я несомненно уверен. Вот, мы можем здесь все купить. Скорее всего! он денег по поможем по-моему не хватает а где написано наше а здесь еще есть крафт и миссика как так и адвес институт типа посмотрите что в нашем мире я уже посмотрел. И давайте все вместе. <звук> Я уже посмотрел, мне хочется больше крови. Нет, G Generation Zero это не сломает. По мне намного лучше, даже в кооперативе. А здесь мы можем что-то сдрафтить. Я вас понял, мадам, но ни хера не понял. Да похуй! Чувак, что ты продаешь? По-моему, здесь жутко страшно, и надо валить отсюда пока есть а как его свалить отсюда вот вопрос тоже такой attention да я стенд standable. вообще стенд stand, и нихера не стенд как-то так в общем смена дня и ночи присутствует в игре я тоже ну скучно скучно Скучно и еще раз скучно. Пиздец. Пока ты добежишь до чего-нибудь где-то подлутать чего-то. Пройдет какое-то время. Я вот уже бегу минут пять, да? Ты посмотри, мир большой, здоровый, да? Должно быть, как минимум, другом быть здания какие-то вот. это просто скучно хотя бы э, для того чтобы лутаться больше зданий я был где я нахожусь а за где я нахожусь так я погиб скорее всего да вот здесь дает локацию а где я нахожусь чувак я вообще не понимаю, как ориентируется по этой карте? Эта карте невозможно, а он не показывает меня на него. Только показывает то, что локация, а где я нахожусь, они не показывает. Это недостаток. Да, это жестко. А водичка присутствует в игре. Давай посмотрим, как она выглядит. Можно ли плавать и вообще мы можем какую выгоду от воды мы можем извлечь может там есть секретные технологии какие-то или еще что-то но ну, я боюсь утонуть но если что поставь лайк если ты любишь воду ага. я как иисус христос бегу по волнам точнее бегу по Все? карта закончилась ребят я не смог пробежаться. О, по... вот это повор... Погулять по воде можно, так сказать, не смог этого сделать. Какая-то миссия есть, трансмиссия, миссия, я не пойму Кто-то мне говорит, где-то сделать, а чтобы добежать до этого никаких значений. В общем, не ни, нигде ты находишься, нигде куда бежать, понятно. Не туда ты зашел, петушок. Немного подосрал игру, конечно, но... Может быть разработчики задумаются над тем, чтобы доработать ее... Мало контента. В игре очень мало контента. Вот... Под этим видео будет 15 лайков. Я еще поснимаю ее, конечно же. Но это будет, как всегда, бесплатный обзор а, очередной хрени которая платно раздается в Стиме. Вот, потому что, ну, я не знаю, куда бежать? Чего бежать? Как можно бесконечно бегать. Тебе просто это наскучит Вот и все. Человек должен экшен быть, затягивать в игру, но здесь да есть какие-то роботы, ты их убиваешь и все. И это точно. Как-то, не знаю, нужно же зацепить тебя экшеном, амад дать, елки Чтобы ты пострелял в этих роботов, чтобы была кровь, понимаешь? Вот, а этой крови в этой игре нету. Она меня не зацепила, если честно. И, друзья мои, я извиняюсь, вот, вот так бегать это бессмысленно, серьезно. Мне игра не понравилась. Вообще никак. То бишь, не знаю. Да, в какой-то, в какой-то мере это интересно, но через минут 15 ты понимаешь то, что в этой игре нет контента. Просто заш... зайти посмотреть, а потом полмира бегать. Понимаешь? Ну, как бы для этого... У меня должен быть язык подчесанный. Который и так подчесанный, но... Не настолько. чтобы вот всю дорогу что-то объяснять. Что-то что придумывать в голове и... Что сказать? А что рассказать? Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу и все... На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. У микрофона был Вадим Картавы, Вы были на канале Картавы в игры на ПК. Всем спасибо за просмотр.